Добрый день, дорогие друзья! С вами системы видеонаблюдения Зорка. Меня зовут Андрей, и сегодня мы с вами поговорим про HD камеру видеонаблюдения с разрешением 5 мегапикселей. Это самая доступная камера видеонаблюдения с разрешением 5 мегапикселей. Огромное разрешение камеры 2560 на 1900 пикселей. Разрешение действительно большое. Матрица камеры SmartSense SC5239, 2,7 дюйма. Значит, что можно рассказать про данную камеру? Но стоит обратить внимание, что прежде всего это самая доступная камера с максимально высоким разрешением для тех, кто хочет получить максимальные характеристики за минимальную цену. То есть для любителей гаджетов. Есть небольшие ограничения у этой камеры. Все дело в том, чтобы записывать такое разрешение, нужно использовать очень высокопроизводительный видеорегистратор. И самые доступные регистраторы, они не могут записывать разрешение с такой камерой. То есть вам придется выбирать, либо приобретать камеру с таким разрешением, и при этом потратиться на достаточно дорогостоящий видеорегистратор. Значит, камера предназначена для работы, для круглогодичной работы на улице. Она может работать при самых низких температурах, минус 40 и ниже градусов. И при самых высоких температурах, выше 55 градусов. Камера для этого подготовлена. Регулируется кронштейн камеры в любом направлении. Вы можете установить камеру на любую поверхность и удобно отрегулировать. Длина камеры 15 см. Вот максимальная ширина камеры она около 6 см. 58, по-моему, миллиметров. ИК-подсветка. ИК-подсветка выполнена из 24 светодиодов, а, максимальная дистанция освещения до 20 метров в ночное время. ИК-подсветка включается автоматически, имеет регулировку яркости и в зависимости от того, как приближается объект, камера регулирует яркость. Камера подключается по коаксиальному проводу или по кабелю КВК. А, значит, У нас есть BNC разъем по нему передается видеосигнал и управление настроек камеры. Есть разъем для подключения питания, 12 вольт, максимальное потребление 0,5 ампера, то есть 500 миллиампер. Вот эти разъемы, три провода, они никак не используются. Их просто можно заизолировать и положить в монтажную коробку. Камера отличная, представляет достаточно хорошее изображение при минимальной цене. Вы можете использовать ее в своих недорогих системах видеонаблюдения. И я рекомендую устанавливать на частные дома. То есть, если вы собираетесь самостоятельно поставить систему видеонаблюдения, это неплохое решение, вам будет легко смонтировать, и вы получите э, отличное изображение при минимальных расходах. В ночное время с матрицами SmartSense я рекомендую устанавливать рядом прожектор освещения. Но не торопитесь, потому что сначала нужно камеру установить, испытать и, возможно, этих этого качества вам будет хватать сполна. Всего доброго, до скорой встречи, друзья!